Вот Реагируйте, кто уже то есть, знает меня, смотрит канал, подписан, чтобы да, просто да. понимать, сколько новых людей, сколько старых. Ну, 50 на 50. А, хорошо слышно или вот так? Да -да. Попросил вот эту картинку разместить, чтобы вы внимание на нее перенесли. А, это про меня. То есть я вот так вот начинаю каждый день. Вот с, с таким настроем. Поэтому все ладится. И сегодня я вообще, в принципе, э, как, вроде бы случайно, да, здесь, случайности не случайно. 27 числа я приехал с семьей в Новосибирск, чтобы посетить здесь магазины, э, аквапарк, зоопарк. Никогда моя семья ну, не была на этих мероприятиях. Здесь именно в Новосибирске. И случайно натыкаясь в чате на баннер фон 30 число, брифинг вот здесь, вот в этом месте. Набираю Олеся, Я говорю, ты приезжаешь? Она такая, ну теперь да, раз ты в Новосибирске. <laughs> то есть, как бы, ну и вот э, мы здесь, э, а хотя предыстория этого всего, то есть я уже давным-давно э, с Ярославом на связи именно по телефону. А личная встреча для того, чтобы обсудить все, обкашлять, как говорится, не представлялась возможным. Я два раза за... вот я с августа прошлого года в таксфон, то сегодняшний день это 9 месяцев. Да, я два раза был в Москве и два раза мы не смогли встретиться, потому что он был в перелетах и уже не в, на территории России находился. А здесь вот в Сибири, в Новосибирске случайно вот в этом зале встретились. Ну и успели за 20-30 минут обменяться информацией, друг друга услышать. К чему я это все рассказываю? То, что я вот еще люблю записывать, потому что визуально, чтобы воспринималось. Давайте с кем-нибудь поможете, пожалуйста. Так, это проверим сейчас пишет. Это тоже пишет. А, все здесь собрались, кому не, кому не безразлично. Вот из десятков тысяч людей, кому не безразлично, сегодняшняя жизнь. А, все пришли на идею, сто процентов. Народный потребительский кооператив. с фон. И все, в принципе, как корабль назовете, так он и поплывет. С первой буквы. Народный. Чей? Каждого из вас. То, что сегодня Ярослав сказал. И, и до этого он всегда говорил. Просто говоришь, говоришь, говоришь, через какой-то промежуток времени человек только услышит. То есть вроде слышим, ну слушаем, но не слышим разные вещи. Каждый из вас должен найти в себе те качества, которыми он, применив здесь в кооперативе, будет полезен всем. При сидящему соседу, родственнику, другу, сослуживцу, с кем на работе работает. И я это уже давным-давно применяю, даже начиная с сообщества «Правовед Сибирь». У нас нету какой-то правовой формы. Мы просто группа людей, которые одной идеей объединились по правовому беспределу определенных структур, конкретно банковских. И мы начали работать. Один умеет судебными приставами работать, второй юристом отработал там, э, в юридической компании, третий с судьей работал. И мы вот этот опыт объединили в сообщество. Сегодня каждый из вас, кто-то сетевик, кто-то водитель, кто-то пассажир. И объединила всех идея, как этот мир сделать лучше. Как сделать, чтобы перевозки были комфортными. То есть, чтобы на хорошем автомобиле перевозили. Чтобы была безопасность. Не на той машине ехать, у которой уже завтра там колесо отвалится или прямо сейчас там обгонит автомобиль, я такие вещи тоже видел. То есть я с 9 лет я езжу за рулем, начинал с мотоцикла, машины и так далее, я уже в 15 лет сдал на права. И потом еще получается в 20 сейчас с чем-то не помню лет, я второй раз сдавал на автомобиль, ну и все всегда с первого раза. То есть я всегда э, изучаю вопрос глубоко. И к чему, то есть опять вот это, хочется просто передать вот до глубины души. Вот я сегодня весь день э, здесь нахожусь, и у меня регулярно каждые 5-10 минут мурашки прям по коже бегут и прямо сейчас. То есть э, это у меня признак того, что как бы я вот э, в гармонии со с теми, кем вот. В обществе нахожусь, то есть это вот такая гармония, мой лакмусовая бумажка, как я различаю. И хочется много-много чего говорить, но временем мы ограничены, кому-то уже уходить, кому-то ехать и так далее. И будем по сути. Я лично имею опыт в чем-то. Сегодня я вам хочу его дать чтобы было понимание. Я встретился с Ярославом, дал ему вот это, вот это, вот эту информацию. Он говорит, классно, это тоже надо применять. Поэтому я призываю каждого из вас не молчать, то есть проявлять себя. Если ты хороший водитель, делай качественно свою работу, давай обратную связь, что нужно делать в приложении. Не стесняйтесь. То есть не надо сидеть и ждать, как вот мы привыкли, да там. Вот там что-нибудь построят в городе. Там, или какой-то указ напишут, там повысят прожиточный минимум. Опять же, возвращаемся. Мы есть народ, и каждый из нас этот мир изменяет. Мы изменяем его. Каждый из нас. Вот я приехал сюда, и я меняю ваше мировоззрение. Я даю вам информацию, давая информацию, меняю вас вообще навсегда. Вы сегодня выйдете из этого зала и вы уже никогда не будете прежним, тем, которым вы сюда пришли. Вы перетрансформируетесь, вы улучшитесь, может кто-то ухудшится, не знаю. И есть такие вещи. Есть настоящее, Ярослав сегодня говорил о настоящем, о проблемах, задачах, ответил на все вопросы. Я, честно сказать, пришел в этот проект, в этот кооператив на Ярослава. Меня деньги уже какое-то время не интересуют, потому что они просто всегда присутствуют. То есть я не озадачиваюсь, там, на что купить там, продукты там, или еще что-то сделать, и, это все, и доход, он как раз зависит от качества человека. Чем вы больше знаете знаний и имеете опыт их применения, тем вы богаче. В Материальном, духовном смысле во всех смыслах слово богаче. Но я люблю говорить маленечко, то есть как бы о перспективах будущего. Потому что я заканчивал, учился на программиста электронщика, стратегии вырабатываю. Сам много разных бизнесов развивал, сетей строил и продолжаю это делать. И то, что я делаю, я всего лишь даю вот просто свой опыт каждому из вас. Хотите, применяйте. У вас будет свой опыт. Он будет отличаться от моего. То есть если я в чем-то получил результат, не факт, что вы тоже получите. Потому что вы можете что-то недостаточно качественно делать. Не в достаточной мере делать. То есть вот я буду 10 часов в сутки работать, делая какую-то работу, а вы будете час в сутки. У меня через месяц будет результат, а у вас через два года. И вот эта скорость в сегодняшней жизни, когда... Сегодня нужно кушать, сегодня нужно одеть детей, заплатить за то, за другое, за кредит, за ипотеку. И человек занят вот этим вопросом поиска денег. Вот постоянно занят этим поиском денег. И некогда думать на свое, ростом своей личности. Над тем, чтобы знания черпать. Я когда это осознал, 4 года назад, уже прям осознанно это понял. Я просто стал планировать. Такой, встал утром, вот так вот. Так, я хочу там, зарабатывать столько-то. Что мне для этого нужно? Смотрю, вот этот зарабатывает, это в интернете, на ютубе, на конференциях на различных. Что он делает? Изучаю человека. Вот это, вот это, вот это делает. И я беру, ладно, что там, час времени я потрачу каждый день. Или 10 минут. Но нужно каждый день тратить на свой рост, на свое развитие каждый день какое-то время. Не так, что, ладно, я через год займусь. Каждый день, когда вы это начнете делать, у вас будет результат. Он будет очень быстрый. И что я сегодня Ярославу дал информацию, но не все времени не было, да, и я просто вам заложу направление того, что каждый из вас сегодня участвует большом глобальном будущем в изменении вообще мира есть сегодня вот, допустим говорили федеральные там агрегаторы яндекс там убер еще какие-то понятно что кто-то за ними там с большими деньгами стоит что они там масштабируются как хотят и вроде бы как бы нам приходится принимать эту политику то есть я водитель Везу за кроши, которые мне установила система, на которой я не могу даже машину обслужить. То есть я масло не могу поменять. Это разве нормально? То есть каждый из вас же это понимает. Пассажир, соответственно, едет на необслуженной машине. Там э, попадает в аварию, отваливается колесо там, или еще что-то. То есть все, там, смерть. Нету человека. И это серьезные вещь, и мы это сегодня меняем только вот в области пассажирских перевозок. А таких сфер просто куда не коснись медицина, там вот это здравоохранение наше сегодняшнее, допустим, социальное обеспечение населения. Мы сегодня начали только с пассажирских перевозок. Через пять лет мы и другие стороны вот под потребительская кооперация затронем. Я вам сегодня просто покажу, как это можно масштабировать? И сегодня автоматизированные системы, электроника, IT-технологии позволяют это делать очень быстро, и уровень жизни будет быстро-быстро подниматься. К примеру, ну вот создали мы организацию. Всем известно про блокчейн? Ну, кто, кто знает, что такое блокчейн? Криптовалюты, слышали? А кто вообще инвестировал в криптовалюту? Есть такие? Какой у вас опыт? Успешный или не успешный? А, еще только будет запускаться. Так вот, блокчейн, это всего лишь запись. разницы баланса. Вот я отправил Олесе одну было у меня 3 рубля, отправил ей рубль, стало у меня 2 рубля. У Олеси было 0, она получила 1 рубль, стало у нее 1 рубль. Вот эта вот запись и формирует криптомонету. И она отражается на всех, на всех носителях каждого из вас. Ну, на всех устройствах, компьютерах, там, телефонах. Это бухгалтерский учет, и он прозрачный. То есть никто не может создать операцию, которая не существует. Допустим, если я захочу обмануть любого из вас и придумать, что у меня не 3 рубля, а допустим миллион, моя транзакция в переводе в миллион Олеси, она будет отвергнута, потому что у вас есть все записи у каждого. То есть блокчейн это блокнот, в котором мы записываем все транзакции и внедряя вот эту технологию мы можем капитали... повышать капитализацию любой организации я предлагаю то есть, повышать капитализацию потребительского кооператива и допустим я бы мог да, сегодня Ярославу сказать давайте там на блокчейне делать там вот это вот это вот это обменник и так далее и тому подобное о чем в начале встречи я говорю каждый из вас должен что-то внести сюда и мы сделали обменник а почему он, вроде бы, да, а чё какой тут блокчейн, при чём здесь обменник, таксфон? Сегодня были вопросы с внутренними деньгами. Есть? Встают вопросы, чтобы их обналичить? А как их решать? Они решатся в будущем. Вопрос, когда? Я сегодня это начал делать. Ну, там, грубо говоря, вчера. там. И к вопросу it технологии что вот мы ждем за год рабочее идеальное приложение. Май, май 2015 года мы начали, только, мы начали обменник делать, в котором можно любые предприятия, обменивать любую внутреннюю валюту. Блок, э, э, эти, э, как они, криптомонеты, рубли, доллары, евро, наличные, там, фиатные вот эти деньги и токены. И все здесь на этой площадке могут участвовать. Как это работает? То есть вот э, я приеду сейчас в Красноярск и начну записывать видеоролики по этому обменнику. То есть, соответственно, допустим, таксфон, ну, Ярослав сказал, что на криптовалюту, и до этого вы видели, на инсайте была информация, что мы будем все равно переходить на современные технологии блокчейн. И будет токен, таксфон, ну, просто так назовем, может, как-то он будет по-другому. Таксфон, так хоть как назовем, просто ну токен Таксфон, и каждый из вас просто на этом обменнике вывешивает, хочу продать внутренних там на тысячу рублей. А есть человек в другой стране, который вас не знает, он заходит на обменник, услышал информацию в интернете про Таксфон, ну просто в интернете и не знает, с кем связаться, но он хочет купить токены, чтобы быть со инвестором соучредителем кооператива. Вас система соединяет вместе. И вы делаете перевод. То есть вы обналичиваете свои токены. То есть свои внутренние деньги. В любую валюту, в любую страну. Хоть в биткоины, хоть в эфиры, хоть в чем. Все делается просто на обменнике. Так же самое вы можете участвовать как бизнес, как предприниматель. Любой предприниматель может свои токены сделать. Вот когда мы это все сделаем на блокчейне, сразу начнется рост этих токенов, потому что начнется движуха. Сейчас заторможение происходит, почему? Потому что а, есть у людей внутренние, там начисляются каждый квартал даже дивиденды, да, небольшие. Ты та же тысяча там рубля в апреле, вот у меня на 100 долей было начисление. И большинство людей, вот инвесторов, они просто, ну, подключить никого не могут, сеть построить не могут, как бы, чтобы эти внутренние обналичить, но это тоже проблема. А он сегодня на эту 1300 может купить там себе, ну, для семьи хороший пакет продуктов, там, 2-3 пакета продуктов. Это будем внедрять. И я не жду, когда это Ярослав сделает. Вот я к Я беру сегодня, и знаю, люди у себя в бизнесе это используют, я даю возможность эту всем. Рассказываю о ней сегодня вам. И как в дальнейшем будет происходить еще дальше развитие событий. С введением токенов. Допустим, вы купили франшизу VIP. 88 500 рублей. Представим просто условно, что 1 рубль равен одному токену. То есть это 88 500 токенов. И вам дивиденды тоже начисляются в токенах. Это, кстати, удобно еще использовать в системе учета, когда рассчитываться пассажиру и водителю. Не нужно задействовать Сбербанк, ВТБ-банк, другие банки, заключать с ними договора, блокировка транзакций и тому подобное. То есть куча целых проблем, которые с этим связаны. Все, пожалуйста, вы как являетесь членом кооператива, да, или вы пассажир, и у вас есть какое-то количество токенов на личном кабинете. Вы также, вот как Ярослав показывал, два телефона друг с другом стыкуете, кнопочку нажали, токены перечислились таксисту. Без участия банков. Но таксисту нужно заправиться на заправке, там, в кон... ну, через сутки отработал, он на обменник создает ордер и обменивает токены на обменники на фиатные деньги на любую удобную карту. На этом обменнике мы сделали даже наличные денежные средства. Те, кто пользуется интернетом и связаны с криптовалютой, могут подтвердить то, что вы, в принципе, не найдете ни одного обменника, на котором вы можете без участия банка либо каких-то Kiwi, Яндексов вывести деньги. Мы сделали наличные. То есть, допустим, я проживаю в Красноярске, и я не знаю, даже человек, он в кооперативе TaxFone участвует, но он тоже в Красноярске. Я создаю ордер, что мне нужно токены обналичить в рубли. И нас система автоматически застыкует по нашей территориальности. И я в кафе приезжаю с человеком, все, созвонились, все контакты есть в ордере. Я, он мне, я ему перевожу токены, он мне наличный. То есть это все вот очень удобно, быстро происходит финансовая операция. Когда вот это двигается, движуха стоимость токенов автоматически начинает расти, потому что есть спрос. Я это все сегодня отслеживаю на криптовалюте Призм. Вот у меня в сутки по моей карте у меня люди покупают, хотят купить монеты, пишут мне, говорят, продай мне монеты, а их дефицит. Почему? Потому что их ограниченное количество токенов, их всего миллион. А людей сколько живет то есть создается дефицит продукта это порождает рост цены на него и вы уже получаете дивиденды сегодня токен равен один токен одному рублю завтра он там на 10 процентов выше послезавтра еще на 10 процентов выше и каждый месяц его стоимость растет и уже у инвестора которые просто деньги дома лежат на карточках у них возникает интерес. Потому что это все везде на биржах начинает в интернете отображаться. И инвестора такие, о, я тоже хочу в кооперативе денежки туда. Стать э, участником кооператива и купить себе токены. А токены у кого есть? В самом кооперативе и у каждого из вас, кто уже в этом участвует. Но вы их покупали по 88 500. А за год они в два раза по в цене. Вы в 100% за год получили капитализацию. Сбербанк, к вашему удивлению, может быть, кто не знает, дает в год самый большой вклад с заморозки там на несколько лет ваших денег. В год. Используя блокчейн в любом бизнесе, вы получаете вот это вот минимум в месяц, в месяц такие дивиденды но об этом мы тоже, я просто сейчас вот сажу, да, зернышки, Неважно, у кого-то плодородная почва под эти зернышки, где-то в асфальт кидаются где-то в бетон, там, где-то в глину, но она со временем прорастет, эта информация, я просто хочу чтобы вы сегодня, грубо говоря хотя бы терминология обзавелись, что такое токены, посмотрели в интернете, что такое блокчейн, потому что рано или поздно вы все равно на это все перейдете вопрос не ко мне ну, вы это а кому? Не, я просто рассказал ну, я... ярославу дал информацию он, он говорит да да мы будем переходить на эти технологии но он не называет сроки я сам не сторонник называть каких-то сроков вот допустим я же вот вам называю просто обменник вроде бы простой создать где мы будем обмениваться нам человеку кажется, ну что ну, он вот взял вот Друг другу дал, там, обменял там, бумагу там, на, на рубли, как в магазине. А когда заходит это с уровня автоматизации, интеграции во все устройства, Apple, там, Android, там, другие устройства, программисты сидят и делают работу. И она неизвестна, сколько может делаться. Вот мы на обменник потратили три года. Я-то прекрасно это осознаю объем труда и сколько это денег еще стоит. Любому нормальному программисту нужно платить 200 тысяч в месяц, чтобы он нормально работал. Это вот то, что касается блокчейн. И я вам говорю, что сегодня вот вы как бы ну, что-то там тухленько, да, там вот движения там идут какие-то. Вроде бы, ну вот совсем что-то печально Ярослав вам сегодня дал информацию, какие новшества будут. Дальше, дальше, дальше это будет только разгоняться. То есть всегда есть взлеты, падения, взлеты, падения. То есть всегда приходит зима, лето, осень, весна. И это естественный, природный процесс. На это нужно ни хорошо, ни плохо не реагировать. То есть это просто нормально. Это ваш сегодняшний опыт. Инвестирование, работа над собой. Я уверен больше, что большинство из вас просто впервые в жизни даже делают инвестиции в такой проект. Ну вот в первый раз. Просто сосед рассказал, вот я там в таксфонд купил там кооператив, идея классная, все, пойдем со мной. Ну ладно, что, мы же с тобой там вместе на одной кухне, там на одной работе работаем. Давай все, пойду. Три месяца проходит, где бабки там, все начинается вот это Нужно время. Вот мы бы этот обмен не хотели еще в шестнадцатом году открыть и уже бы зарабатывать на обмене валюты деньги Но он только сегодня. Вот все, вот так вот, только вот сегодня. И также с продуктом, который вот Ярослав говорит, то есть, вот через месяц будет то-то, примерно, еще там через два месяца будет вот это, вот это сделано, вы, каждого из вас все слышите. Именно я пришел на Ярослава, потому что у меня резонирует с ним миром, то есть, так как он воспринимает мир и то, что он делает, и изменяет этот мир, и меняет людей, сознание людей, окружающий вот этот мир, это резонирует со мной, я пришел на это. Не за деньгами. Я пришел на это, чтобы сегодня там, иметь возможность вам рассказывать дальше там, как бы, и участвовать в этом. А второй пункт, это как раз IT-технологии. Я вместо того, чтобы сегодня да, там, встретиться с Ярославом, и так как большинство где-то в чатах пишут, и предъявом кидать, что там это, у вас айтишники там что-то ели шевелятся, там можно вот эту кнопку было там за 10 минут сделать, а они там что-то, вот я вам реально говорю, вот мы делали, тестировали обменник неделю назад, как это у нас работает, вот, на, вот ребята, которые работают вот здесь, IT технологиями занимаются, мы делаем транзакцию, один покупает, другой продает криптовалюту за рубли, и я нажимаю на сайте, все там, кнопочки, вставляю данные, и строчка, где подписана рубль, я ее нажимаю, она не выбирается. Мы просто, я на, просто беру, нафотографирую на WhatsApp программисту, отправляю. Через 10 секунд мне он пишет ответ. Исправлено. 10 секунд, чтобы кнопка стала кликабельной. Это люди работают. Почему они так работают? Потому что ребята, вот, про которых я сегодня вам рассказываю, я с Ярославу скину контакты этих ребят, то есть руководителей именно этой темы. Они растят с самого первого курса университета этих айтишников, которые у них работают. В Томске, в четырех университетах, через управление образования, там 7 или 8 лет назад эти ребята, которые сами закончили ТУСУР, по обмену студентами, опыт во Франции, в Штатах, там еще в других э, странах, за пять лет отучились, учредили компанию, понимают с самого низа, кто такие программисты, потому что они сами такие, только они выросли в руководителей. И знают, что программист, в основном, большинство, в 90% одел корону, я вот знаю, как переводчик вот этих символов, как что набрать, в каком языке, Паскаль, Basic там и так далее, там, C, там языков куча. А мы, обычные люди, большинство, да, мы вообще там ну, вот мне китайскую азбуку открыть, там, ну непонятно, что там написано. И они этим пользуются большинство. И вот это понимание, мы его нету, да, вот в времени в бизнесе вот это взять сегодня, вот мы тратим время, вот, допустим, сколько так с фону, да мы тратим время на вот эту айти, вот одних айтишников, эти что-то плохо делают, давай других, потом этого поменяли, руководителя сменили, и они вот все такие, потому что ты с ними сегодня познакомился, пришел там на сайте фрилансеров, где-то там они вывешиваются, что будешь работать, да, сколько, ну, в среднем 100 тысяч, зарплата 200 тысяч, все заплатил, месяц прошел, ты потерял время, а он тебе там одну кнопку сделал, и это понимая, вот эти же ребята, они сами программисты. И они, соответственно, могут контролировать. Они взяли с управлением образования, переписку провели там, в течение года. И через Москву пролоббировали. То есть Томск делал запросы в Москву. Им утвердили. И они, эти ребята, как организаторы компании ООО, да, они читают лекции в университетах. То есть они 5 лет читают лекции, эти лекции идут уже пунктами в дипломе специалиста из четырех университетов Томска, они за, э, ну, за каждый кварт, каждый год учебный, они всего лишь 20 человек отбирают. Эти 20 человек еще в компании год работают, остаются четверо 5 из 20. Со всех, вот всем прям сливки снимают с города. Но они над этим работают много-много-много лет. И вот сегодня мы с Ярославом об этом говорили, пока ехали в машине с гостиницы сюда. Я ему рассказал вот это то, что рассказываю вам. Что я его просто состыкую с этими людьми, и они могут начать работать, и процессы могут ускориться. Это вот то, что в реальной жизни. И вот это нужно понимать и не негативить там и искать какой-то подвох. Соответственно, еще вот у меня был третий пункт, когда на блокчейн мы выйдем, есть же люди, которые хотят назад вернуть свои деньги. Они спокойно, то есть вам нужно всего лишь подождать. Ну, я думаю, может даже до конца года это все реализуется. То есть как только вот с этими свяжутся с ребятами, какой-то тестовый промежуток времени, месяц-два поработают, ну, поймут, что ребят, ну ярослав поймет, что эти ребята очень качественно работают и быстро и делают все э, не потому, что вот сама еще одна причина, я знаю всех этих ребят лично уже много лет, я сам учился в Томске, я приборостроительный техникум заканчивал на программиста электронщика и архитектурно-строительный университет на промышленное гражданское строительство э, 8 лет я там прожил и ребят знаю с тех времен, вот этих друзей своих и мы уже работаем, опять же говорю, не из-за денег. Они просто, им нравится делать свою работу. Деньги у них есть, там, БМВ, там. Один из них, как у нас самая дорогая страна, там, которая прям, блин, забыл. У меня географический критинизм. Монако. Королевство Монако. Не, не Монако. Дорогая страна в каком случае? Проживание в нет. Там очень много дорогих машин. Арабские эмираты. Но в Борджие там одна за одной А, а столица у них Дубай. Вот. Во. Не, Абдаби еще богаче. А Катар вообще как. Нет, ну я то, что знаю, то вы знали эмираты самые бедные из них. Некоторые из них живут в Дубае, в других странах. То есть и спокойно себя обеспечить ни на кого не работают. У них нет трудовых договоров, трудовых книжек, и они не заморачиваются. Они просто высококвалифицированные специалисты. И делают работу уже как бы, ну то есть у них все есть. То есть вилла, машина, им нравится. То есть ты им все позвонил, он всегда трезвый в нормальном состоянии и решаются вопросы просто по телефонному звонку не надо ждать что у человека суббота он там где-то на даче или он там вчера пил пиво сегодня голова с подушки не поднимается то есть этого нет ну, я сам шестой год веду абсолютно трезвый образ жизни и вообще даже не понимаю смысла там, ну, вот в этих э, дурманящих вещах и вот э, третий пункт да, что. Будут люди, которые хотят вернуть свои деньги. Не вопрос, когда вот это мы запустим, они просто токены свои выставят на продажу, и мы их заберем. Почему заберем? Потому что у нас достаточно ресурсов других организаций. То есть есть токены других компаний, и как пример, да, если человеку не нравятся токены TaxFond, если он даже их сегодня не может продать за рубли, он просто может обменять на другие токены, которые для него гораздо перспективнее. То есть человек переключит внимание, он не будет в чатах заниматься негативом в таксфоновских. Он просто обменяет на другие токены. Допустим, к примеру, сегодня я могу каждому из вас, прям уже прямо сегодня, тем кому не нравится TaxFone, я могу другие токены предоставить в обмен на внутренние деньги. Только как мы этот обмен сейчас совершим пока токены TaxFone не введены. Источники энергии, то есть э, генераторы без топлива. У меня акции самому лично, я сам купил, у меня миллион акций, которые к первому сентября, их стоимость будет, э, каждой акции 3100 рублей. То есть у меня 3 миллиарда активов на 1 сентября в токенах. И я с удовольствием поменяюсь на таксфоновский, потому что я вижу перспективы. Пусть у меня этих будет токенов. Там 100 тысяч или 500 тысяч даже. У меня по источникам энергии токенов. И еще какие-то будут компании, которые, допустим, Skyway запустит свою криптовалюту. То есть все проекты, которые улучшают этот мир, я стараюсь в них во всех участвовать. Ну так или иначе, либо как инвестор, либо как идейный лидер, либо там, ну, просто вот приезжать на семинары, людям проводить семинары. По информации, то, что я хотел э, дать, ну, я в принципе дал, хотя я не планировал, говорю, то есть случайно в Новосибирск на эту встречу попал. Э, сейчас я готов ответить на любые ваши вопросы в любой области. Там, начиная от здоровья, заканчивая таксфоном или наоборот, начиная от таксфона, заканчивая здоровьем, там, или технологиями или как продвигать. То есть, как продвигать, ну, есть канал у меня на Ютубе, там я очень много пишу роликов, просто подписывайтесь на канал, наблюдайте и применяйте ролики. Как канал называется? Правовед Мошкин Владимир. Рекомендую каждому изучать сегодня именно цифровые технологии. То есть, как бы вы ни хотели, там, 20 лет назад отпрыгивались от телефонов и пластиковых карточек, сегодня... Большая часть из вас ими пользуется. У меня мама говорила, зачем ты мне привез этот телефон? Сегодня она входит с айфоном и знает там функции плюшек больше, чем я. Потому что мне некогда им заниматься этим функционалом. А она на пенсии, она спокойненько там, о, смотри, вот здесь можно вот такие там смайлики поставить, а здесь другие, здесь фотографии такое, видео записать и внуков снять. Все, то есть, так или иначе, вот это время. Сегодня и скорость его, она просто ну, нас накрывает. Вопрос в том, что вы до сих пор будете ездить э, на тележке, на деревянной, либо на хорошем автомобиле, да? а завтра уже летать на квадрокоптере, в котором стоит бестопливный генератор, и вам его заправлять не надо. Вы просто подлетели, перелетели, в другое место приземлились, все у вас там, и сразу домик, кровать, и все это передвигается. И это сегодня, ну вроде я так говорю, да, кто-то там смеется, кто-то улыбается, кто-то не верит. Через год мы здесь встретимся, и вы такие, что-то там по небу у нас передвигается. Это будет естественно. И таксфон так же самое, это естественно. И почему я, допустим, бестопливными генераторами занимаюсь? Потому что я вижу перспективу этого и вижу, что сегодня уже пришел тот момент. 30 лет назад не нужны были источники энергии. Почему? Потому что в Советском Союзе производилось, вот есть 100% электроэнергии, которые производят все атомные, ТЭЦ, ГЭС, электростанции. Опотреблялось а 30%, 70% был запас. Из-за того, что сегодня технологии там, фермы майнинговые, компьютеры у каждого, ну, вот я сейчас даже разговариваю, я электричество зажигаю, пользуюсь припорами. Соответственно, сегодня, если вы зайдете, вот есть отчет 2017 года Министерства энергетики, и там сколько производится электричество и сколько потребляется. И эти цифры практически равны. То есть, если сегодня я захочу открыть в Новосибирске, у меня есть деньги, да, построить завод по переработке отходов, чтобы приносить пользу, чтобы не загрязнять почву, я его построю. Но у меня нечем его запитать. Электричества нет. И есть технологии, их очень много там получения электричества. Просто по тем или иным причинам они до нас не доходят. И многие там скажут, а там власть запрещает, еще кто-то, какие-то олигархи, там, нефтяные магнаты, это все бред. Эго гордыня самого изобретателя, который вот я сделал, вот у меня дома работает, а вам либо за большие бабки отдам, либо вообще не отдам эту технологию. Вот и все. Либо он кому-то продал за большие бабки, и эти люди просто заморозили, потому что невыгодно дальше продвигать. А вот когда он будет через народный потребительский кооператив заходить так же, как зашел таксфонд, и каждый человек будет проводником информации в массы и пользователем этого, все будет работать. И никто ничего не сможет запретить. <coughs> Источники энергии. Вот как только вот у меня в руках будет прототип, вот сейчас там собирают, вот, только в таксфоне, прямо сейчас вот здесь, под, под видео, под запись, да, я говорю, что самые первые машины на генераторах поедут в который не надо будет заправлять соответственно демпинг цены будет и в Томске, кстати, опять у нас все в Томск переходит, в Томске есть человек, который это собирает он собирает генератор сам, генератор там, то есть 80 ватт двигатель ну, чтоб цифра вам была понятна, вот этот двигатель 80 ватт он через ремен, ременную передачу вращает вот такой большой генератор который 10 киловатт мощности но казалось бы да не вопрос тут как бы собрать то конструкцию на самом деле может любой маленько изучив технологию но из-за того что мы здесь снимаем 10 киловатт и вот сюда нужно заводить 80 ватт нужен электронный Электронное устройство ЭУ, то есть блок, который будет правильно синхронизировать работу этих двух движущихся частей. И эта задача очень сложно решается, но решена.